Итак, мы сегодня поговорим о медиатехнологиях в широком смысле этого слова. Я под медиатехнологиями имею в виду не только какие-то, я не знаю, там, программистские технологии или технологии там создания инфраструктуры. Для меня, как для издателей и продакт-менеджера например, очень важно то, чтобы, например, редакция ни в чем не нуждалась. Вот, а редакция – это же обычно такие в хорошем смысле аутисты и интроверты. И да, вся работа заключается в том, что ты их, там, скажем, в среду собираешь и спрашиваешь, ребята, что вам нужно? Да нет, да так, ничего. Вот, ну и это вот продолжается. Да? Кроме того, естественно, существует вопрос денег потому что так вышло, мы это обсудим гораздо э, более глубоко в течение сегодняшнего дня, но так вышло, что э, деньги наши читатели, в общем, не очень хотят платить за что-либо, да? и э, существует девальвация отношения к э, медиа, они как-то проникают вокруг, э, но кажется, что если бы их все выключили, то их бы никто не заметил бы. А на самом деле это, безусловно, не так. Просто я надеюсь, что ни в России, ни в Беларуси не дойдет до такого эксперимента в конечном итоге. Вот. Значит, так у нас тут... Вот, кажется, вот так и надо? Так. Раз. Ага. Значит, и мы с вами обсудим медиа не как что-то очень теоретическая, да, а как то, что я называю медиа в узком смысле. На самом деле э, в нашем прекрасном союзном государстве не, не существует таких медиа в полной мере. Да, но, по идее, мы должны к этому стремиться. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, допустим, медиа не должно э, иметь или рассчитывать на какую-либо поддержку, государственную или не очень, например, да, для России. Российская медиасистема, это был бы удар, конечно, если бы забрали российскую государственную поддержку. Вот. Но, тем не менее, это безусловно так. Медиа должно уметь выживать, оно должно понимать, что ему, что, чего требуют от него читатели, и должно либо сделать это, либо сдохнуть. Ну, третьего не дано, это честно, понимаете, вот я поэтому пытаюсь свести это к какому-то узкому смыслу, э -э, хочу разговаривать сегодня э -э, серьезно про то, что... Мы поговорим именно о... не о том как извернуться да? не о том как вот продлить свое существование, а о том возможна ли такая ситуация и вот я бы не пошел забыл если бы не верил твердо что она возможна, когда медиа не только окупается, но и существует как коммерческий продукт и при этом ощущает что живет в общем то не зря да, с таким коммерческим продуктом что этот коммерческий продукт он нужен. Вот И я в этом твердо уверен, потому что, допустим, сегодня вот в 4 часа ночи я дописывал технологическую рассылку и разбирался в том, как с саудовские миллиарды долларов повлияет технологическое развитие человечества. И оказалось, что ого как повлияют. Вот, и оказалось, что... Людям эта тема, как ни странно, ну, вроде бы она мало к ним относится, но как ни странно, она к ним интересна, потому что я она им интересна, потому что я зашел через несколько часов в нашу админку, посмотрел, а там вот 100 новых подписчиков, которые теперь будут каждую неделю получать эту рассылку. Значит, и мы еще, конечно, должны, вот это очень часто забывают, мы должны страховать рыночные риски. Что это означает? Если мы говорим, что мы медиа, работающие по рекламной модели, это означает, что если рекламный рынок рухнет, то нам будет плохо. Это означает также, что мы приложение к рекламной модели, мы приложение к рекламным площадям. Если над этим очень долго думать, то можно неожиданно обнаружить ужасную вещь, что, например, такие метрики, как просмотры страниц, и здесь я вот... Как было бы хорошо, если бы Николай был прав, что, допустим, ZBL не стремится к просмотрам страниц. Да? Вот, конечно же, нас, нас очень радует, когда мы там бьем один рекорд за другим. Но для нас супер, например, важно чтобы эти ребята входили в какую-то аудиторию, которую мы знаем, как монетизировать, и которая бы понимала, что ее монетизируют и понимала, что это делают честно. Вот. Для, для нас это один из самых крепких орешков, как это разгрызть. Ну, потому что, условно говоря, мы начинали, если вы пороетесь в заявлениях в, там, годовалой давности, мы начинали как такой ресурс для Global Russians чтобы это под этим не подразумевалось, но под какими-то, для каких-то людей, которые, например, используют свой загранпаспорт чаще, чем раз в жизни, да, вот, которые стараются заработать больше, чем, может быть, им именно в данный момент надо, а там вкладываются в свое образование, будущее, карьеру и так далее, и тому подобное. Но если мы на себя честно посмотрим, то, допустим, в России со 140 миллионным населением, ну, так Таких людей, ну сколько? Человек, наверное, 1300 примерно. Если честно совсем, это, если отсечь каких-то там пассивных получателей дохода в виде чиновников, если отсечь там еще кого-то, еще кого-то. Ну таких вот прям активных, которые у которых шило в одном месте, их не очень много. Для нас это означает, что либо мы придумываем как... Как оградить, как ограничиться 300 тысячами, либо мы придумываем, как влиять на какую-то смежную группу, так, чтобы постепенно превращать ее в нашу аудиторию. Это очень больной вопрос, вот. И мы про это, конечно, тоже, тоже хотелось бы про это поговорить. И особенно хотелось бы поговорить о том, что существует. Прежде чем я продолжу, существует очень много вещей, которые кажутся нам очевидными и которые, как только мы перестаем критически их воспринимать, они э, ловят нас в ловушку, из которой мы уже не выберемся. Это, например, ложная дихотомия, когда ты говоришь, ты либо там рекламное э, издание, либо ты, например, э, за паеволом сидишь. Ну, не бывает такого. Во-первых, могут быть гибридные варианты, во-вторых, -во ну какой паевол там в Беларуси или в России? Все эксперименты по факту провалились так или иначе. Вот. Ну, то есть существуют люди, которые приходят на конференцию и говорят «у нас паевол», но на, на деле, если ты начинаешь копать, устроенные, они, ну как минимум, гораздо сложнее, да? Допустим, ведомости, им же надо кому-то показывать рекламу часов дорогих. да? А рекламу дорогих часов считается, что ее надо показывать, там, не знаю, 2 миллионам человек из 140 миллионов человек. И вот и тогда, может быть, что-то… Не бывает так, чтобы обязательно человек, который хочет купить дорогие часы, был обязательно подписчиком ведомостей. Все это рушится, поэтому существует, условно говоря, Две газеты ведомости. Одна для тех, кто заходит с Яндекс Новостей и читает новости, не осознавая, что он на, на ведомости пришел. А другая — это там комьюнити какой-то. Да? И бывает, например, другая история, когда люди понимают, что они часть сообщества, что к ним относятся как часть сообщества, и тогда, э даже хотя информацию они привыкли получать бесплатно и, может быть, не будут платить, мы можем им предложить, например, встречи с интересными людьми, потому что Рекомендации, экспертиза, авторитет – это все то, что, чем мы можем гордиться, я имею в виду мы как журналисты, вообще не как The Bell да, конкретно, а что мы можем монетизировать. И если кто-то умеет усиливать новостные поводы, делать что-то важным, то у того есть и записная книжка, да, которая позволяет вытащить тех, кто… Правильно о чем-то говорит. Вот, это, это очень важная вещь, которую тоже не, не, не очень воспринимают всерьез. Там Третья вещь заключается в том, что мы, когда строим медиа, мы почему-то постоянно думаем о том, что мы должны быть рациональными что сидит такой человек и думает, а почитаю-ка я газетку, да, там какую-нибудь там или такой-то сайт, и он реально заходит, и вот он как-то там осознанно это читает. Но на самом деле, конечно, никакой этой осознанной медитации ни у кого не происходит. Я не знаю, как у вас, а у меня руки сами вписывают слово facebook.com, да, вот когда им нечего делать. Вот и я туда проваливаюсь. Вот. Или, или у меня есть момент, который я чувствую, что я запомню его в жизни, я хочу поделиться с ним, э, им с остальными, как сегодня было, например, с э, гигантской вашей белорусской шурмой, которая на этот момент, на момент моего рассказа, собрала уже гораздо больше ста лайков. Гораздо больше, чем любая из отраслевых каких-то вещей, которые я писал. И обидно, но и гордость есть какая-то. Значит, и, а, шутка шуткой, да, но вы, например, понимаете же, что весь Инстаграм и весь Снэпчат, он на этом построен именно. На прекрасных совершенно вот этих моментах вместе, моменте передачи какой-то интересной штуки с товарищу. Сколько раз вы, увидев какую-нибудь смешную картинку, вырезали ее и кидали своим близким, друзьям куда-нибудь в мессенджер, потому что это кусок вашего настроения. Этой картинкой могла быть, например, карикатура из «Нью-Йоркера», могла быть и там, я не знаю, «Жаба ПП». Вот. Это что-то говорит о вас, как о сегменте аудитории, но на самом деле это очень важная история для медийщиков. Просто они этого не учитывают, они живут в эпохе просмотров, и про это я, конечно, скажу. Третий из восьми слайдов, и вот здесь мы уже начинаем погружаться, он э, посвящен тому, что давайте мы подумаем на секундочку: что э, медиа это какое-то производство, потому что у него есть все реально производство то есть без всяких скидок, да, что без всяких метафор, что да, вот подумайте, что вывод там на заводе. Нет, серьезно. Э, как на производстве? Вам каждый месяц платят зарплату за что-то, у вас есть какие-то обязанности. Если вы перестанете выполнять эти обязанности, то со временем станет хуже значит, вашему медиа. Ну то есть бывают, конечно, какие-то исключения. Однажды я заболел и перестал писать в свой отраслевой блок «Мэйжо». Вот. И самая большая проблема в моей жизни заключалась в эту неделю в том, что мне пришло три сообщения с просьбой разместить рекламу. Между этими, получается, между ничем. Вот. И это тоже большая, кстати, проблема, если неожиданно вы перестанете писать, а как вы будете, собственно, откуда возьмется тот инвентарь. Медиа, конечно, обладает регулярностью. Оно гарантирует, и это очень важно, постоянное качество контента. Как только вы начинаете халтурить, это замечают так или иначе пользователи. Причем у вас может не упасть посещаемость в данном случае. У вас просто одни умные пользователи э, заменятся другими, менее критичными пользователями, скажем, если назовем их так. Да? Вот, э, и... Часто, не всегда, конечно, но часто рыночная цена этих менее критичных пользователей ниже, чем более умных. Вот. И это очень важно, потому что это бьет напрямую по бизнесу. Медиа как производство, если у нас есть в голове какая-то структура медиа, то оно должно уметь масштабироваться, если появится нужда. Возьмем, например, прекрасный медиа-холдинг РБК. Значит, в 98-м, 9-м, ну, нулевом году они, ну, они завоевали рынок тем, что вместо продажи курса, курса доллара, значит, они его просто повесили на сайт. И с тех пор все, кого интересовали доллары, значит, видели это на, на, на сайте. Постепенно, ну, так случилось, сложилось исторически, постепенно стало ясно, что на одном этом долларе ты… Не выедешь. И они стали продавать по-прежнему рекламу как брать деньги за рекламу как деловое издание, писать все, что интересует людей вообще. Вот. и, соответственно, у них гигантское количество тематик, да, у них несколько этих, как их называют, городских подразделений и так далее и тому подобное. То есть они критериально просто подошли и сегментировали всяческие аудитории, чтобы сохранить множитель рекламный. И одновременно расширится. Так сделал, например, «Коммерсант», который по факту уже много лет является общественно-политической газетой, совсем не для «Коммерсантов». Вот. Но благодаря оставшейся вкладке, которая значит, повествует о деловых новостях, он также может продаваться как деловое издание. Значит, «Медиа минимизирует брак». Потому что бывает так, что медиа один раз облажается, а после этого результат как от огромного журналистского успеха. Ну в том смысле, что все спрашивают, а это вы, которые... Вот это не в смысле успеха по-настоящему. Вот, вот, например, Блумбергу сейчас да, угрожает такая слава, когда они сказали, что во всех, значит, во всех материнских платах американских сидит китайский товарищ майор значит, и передает все, что только можно. Значит, и медиа как производство, если уж мы да, притворяемся такими поклонниками трейлоризма, да, который все измерял, значит, оно, конечно, подходит с линейкой ко всем стадиям производства. Это не означает, что это какая-то там капиталистическая там ужасная муть, когда ты там не написал, не знаю, там, 500 символов в день, и все, значит, на мороз». Просто надо понимать, что идет не так, а почему идет не так, а как мы вообще понимаем, что что-то так, а что-то не так. Потому что вот здесь мы переходим к гораздо там больше конкретике, например, к опыту The Bell, например, когда мы стали смотреть, что, собственно, ну, что у нас... Даже не так, когда я пришел в The Bell, то одна из первых вещей, которые я сделал, и не потому, что это там какой-то какой был умный шаг, да, а просто я попросил, можно ли я буду делать еженедельную аналитику чтобы мы понимали, на каком мы свете. Ну, мне, я все равно бы ее делал в каком-то виде, но ну, а так мы ее обсуждаем с, со всеми. И действительно, значит, я, я, я стал это делать. И там появились каждый раз появлялись какие-то отдельные слайды. Вот. И значит, эти отдельные слайды сначала были очень простыми. Сколько там условно в лайв-интернете наши конкуренты набрали? там другой там слайд, а, как, а что у нас читали больше всего? Ну, никаких просто, ну, никаких прорывов здесь нет. И тут обнаружилась интересная вещь, что те вещи, которыми мы гордимся, они, в общем, набирали не очень много. И Такое часто бывает, и ты, ты такой думаешь, блин, что-то случилось, что-то вот ты где-то свернул не туда, может быть, у тебя чутье отказало. Вот не, не читают самые вещи, которыми ты гордишься. Вот. К счастью, мои коллеги забыл Лиза Осетинская, очень, как сказать, вот Лиза Осетинская, у нее есть прекрасный дар, по-хорошему, поймите правильно, я сейчас неплохое слово скажу, но оно хорошее, осаживать твой полет мысли и фантазии. Значит, когда ты начинаешь фантазировать, а давайте сделаем вот это, давайте сделаем вот это, она сразу ограничивает тебя рамками продукта. Значит, вы спорите, кричите друг на друга и в конце концов идете развивать продукт. И в тот момент она сказала, что для нас главный продукт это подписки на рассылку. Это действительно так. Вот. И я подумал-подумал и составил такой слайд, где, где посчитал, потребовалось время для этого, какие-то программистские усилия, где посчитал, какие, какие материалы генерируют больше всего подписок на рассылку. И это оказались именно те материалы, которыми гордились журналисты. Именно те, которые давали наибольшую ценность. Именно те, которые не похожи ни на что вообще. Вот, которые подают свое мнение, которые подают свой угол какой-то. И э, ретроспективно это прекрасно понятно. Ты, ты такой думаешь, да, конечно, ну это же очевидно. Вот, э, но неретроспективно э, ты не понимаешь сначала, что вот есть какое-то новостное поле. И поэтому... Реально, вот поле, и, и по нему ходят лошади. Эти лошади – СМИ. И все они щиплют одну и ту же траву. Как, по-вашему, что у них получится в процессе переработки травы? Одно и то же. Надо либо найти э, какое-то новое пастбище, либо вывести новую породу лошадей, либо пригласить какую-нибудь новую породу лошадей с э, там э, с стейк stake stake» да, какой-нибудь там, да, с анализом, с еще чем-то и так далее. И тогда дело пошло. В этом смысле очень интересно оказалось то, что, несмотря на то, что новости нам приносили гигантское, гигантское количество трафика, они оказались совершенно не соответствующим нашему продукту. То есть мы можем как угодно да, там, хвалиться посещаемостью, друг перед другом мы хвалимся совсем со другим, мы хвалимся кипяем э, нашей рассылки. Почему именно так? да? Вы можете спросить, ну а зачем вам вообще рассылка? Что это такое? там, ну, Рассылка, ну что? Э, у нас, я не, не могу это прям э, публично да, это описать, но у нас, у нас были ситуации, когда э, к нам приходил рекламодатель, у которого очень длинный длинный, проц... длинный цикл продаж. Вот. И он обычно имиджевый какой-то. Вот. И мы понимали, что не сможем скорее всего баннерами ему что-то дать. И запускали рассылку по нашей рассылке, извините за тавтологию, да? там было 20 тысяч человек. Значит, open rate у нас примерно 50%, но это значит, что вот Каждый раз где-то 10 тысяч человек это видит там Я не помню, сколько раз мы это прислали. Вот. И тут они покупают значит три раза, каждый раз по несколько миллионов рублей. Вот. И у нас у всех падает челюсть. Потому что мы не ожидали этого. А оказалось, что наши, вот эти, что наши премиальные пользователи... Все медиа настолько пронизано ложью, что когда ты говоришь, у нас премиальная аудитория, ты сам нифига в это не веришь. Вот. И когда оказывается, что у тебя действительно премиальная аудитория, и что те ребята, которым, с которыми ты делал глубинные интервью, да, которые помогали тебе... Ну, понять, что в голове, и что они все действительно, как один человек, 20 тысяч, сейчас уже 30, вот у нас недавно Майлстоун был, значит, 30 тысяч этих человек, они ходят все как один человек в советский, в азбуку вкуса, значит, и почти все они там какой-нибудь C-level executive и все такое, у тебя немножко смещается перспектива, ты начинаешь думать, а как, а что? Значит, а почему? Ты не, до, ты, не до, ты не до конца их понимаешь, естественно. Они не примут все. У нас к нам приходил, например, один очень народный банк э, с рекламой, и мы дали эту рекламу, мы, мы выполнили коммитмент. Э, здесь, ну, здесь есть чем горниться, все отлично. Но мы этого коммитмента достигли, э, достигали дольше, чем, э, значит, чем ожидали в эйфории от предыдущей сделки, вот, мы стали думать, что и как, и поняли, что единственное, чем отличается их продукт и продукт какого-нибудь там Берклейс банка, это тем, что этот вот этот, а этот Берклейс. Это народный, очевидно, какой-то такой вот имидж, ну как-то зашкварно такую карточку иметь, может быть. На самом деле, естественно, нет, потому что она прекрасная карточка, и мы даже думали сами ее оформить, но нет. Мы смотрим, и да, у нас есть стадия производства, когда мы понимаем, что, допустим, что, допустим нашей аудитории не чужой человек Алекс Фек, который написал про Роснефть прекрасный аналитический отчет с подзаголовком, одним из подзаголовков «Поговорим об Игоре», значит, об Игоре Сечине, который, значит, Роснефть, вот, и которого вместе со всем аналитическим отделом Сбербанка CIB поперли за это, вот, причем он думал, что за, думал, что за другой отчет, вот, значит, и… У нас есть доступ к Алексу Феку, и мы его пригласили на Белл Клаб, и туда пришли люди, задавали интересные вопросы и как-то понимали что-то, чего так не поймешь, не поговорив просто с человеком. И у нас есть продукт, мы из этого сделали действительно, потому что это продукт закрытых встреч которые нельзя цитировать, мы отклоняем все аккредитации журналистов и так далее и тому подобное. Это просто это только ты и он. Ну или она, потому что у нас была соосновательница, например, с 7 Филева. Вот. И как ни странно, это сработало, это сейчас один из основных источников нашего дохода. Да? То есть это не, там, не бантик на попе, а это вот прям... И главное, самое смешное, что об этом как-то не особо-то трубят на всяких там медиа-конференциях. Обычно просят друг у друга трафик, еще что-то. Да? В то же время Financial Times получает 40% своего дохода от конференций. Ведомости и РБК у них гигантский просто конференционный бизнес. Вот. И впервые, когда ну наверное, впервые я с чем-то подобным столкнулся, когда еще медиа совершенно почти не занимался. Я с большим, с большой радостью купил две книжки Александра Куприна в издательстве Комсомольская правда. Вот прекрасное издание, И у них гигантское издательство, они там подписные книжки у них есть еще что-то, то есть это же не Бином Ньютона, это не изобретение какое-то последнего времени, просто об этом забывают. Потому что часто расслабляются, например, расслабляются часто там, ну, там страна, где, допустим, государство выделяет деньги на, там, на как это сейчас называется, там, на Rush Today, например. Но ну, Rush Today, если знаешь, что у тебя придут в следующем году деньги, никогда ничего нормального не сделает. Вот. В этом смысле, конечно, это огромная проблема, и нам очень нужно подходить к медиа как к производству, очень нужно ощущать любым вашим э, органам чувств, э, э, что вы на краю, что нет, больше инвестиций не будет, нет, пожалуйста, сделай так, чтобы, это, чтобы понимали твою ценность. Нет, мы не будем, например, вот, вот это, кстати, интересная история э, – Сейчас очень многие медиа, естественно, переживают кризис, естественно, они на, в убытке около нуля там и так далее. И они идут краудфандить деньги. Но это ужасная модель, если вы не знаете, что будет дальше. Вы, очень часто тот же краудфандинг ⁇ это такое закрытие кассового разрыва. А в следующий раз мы еще на краудфандинг. Вот Я почти никогда не видел такого, чтобы у ребят, которые собирают деньги на что-то, был, был, допустим, какой-то roadmap по тому, как они собираются преобразоваться и выстрелить. При этом я поддерживаю очень многие ресурсы. Да? там мой, По принципу... Митя Олешковского, по-моему, э, там 100 рублей, по э, кинь по 100 рублей, и пусть каждый так сделает, да, мои 100 рублей уходят э, Лорк Морум, мои 100 рублей уходят новой газеты, Медиазоне, там, э, и куча еще каких-то э, инициатив. Но надо же понимать, что это не бизнес, это просто, э, просто нет спорта, Спроса, спроса на дотации со стороны государства, вот этой важной штуки, и гражданское общество поднимается на защиту. Это, в общем, плохо заканчивается. Значит, если у нас возникла необходимость подойти с линейкой и понять, кто как работает вообще, мы просто обязаны использовать прекрасный метод теории ограничений Голдрата, Который гласит следующее. Если у нас есть производственный процесс, и он разбит на какие-то стадии, то в каждый конкретный момент узким горлышком является одно и только одно звено. То есть, может быть, что процесс не... Это, ну, вообще расшатан, и там все, конечно, плохо, но обычно всегда есть какой-то один человек, <laughs> не обязательно человек, конечно, да, вот, одна какая-то проблема, которую, если исправить, она принесет наибольший выигрыш. И Голдрат говорит, пожалуйста исправьте эту проблему, а потом еще раз пересмотрите и исправляйте следующую проблему, и тогда у вас будет значит, повышение эффективности. Так вот, для того, чтобы нам э, понимать, в чем наша проблема, нам необходимы, конечно, метрики. И если честно, то те метрики, которые от вас требует рекламодатель, э, не удовлетворят вас, удовлетворят рекламодателя, но на самом деле даже его они не удовлетворяют. Потому что э, метрика, которая удовлетворит рекламодателя именно, именно заказчика, э, это метрика, сколько он продаст. А, мер, а метрика, сколько вы покажете, сколько там щелкнут, сколько будет переходов, это некий компромисс между... Э, вами рекламным агентством и рекламодателем и чем дальше будет, будут развиваться технологии которыми нас оснастили платформы которые умеют это все щелкать отслеживать трекать и назовите любое другое значит английское такое ужасное слово тем больше будет следующих абсолютно я уверен что многие из вас встречали такую историю вы вам заказывают, допустим, размещение баннеров, вы размещаете баннеры, вы полностью выполнили по договору все, что хотели, но заказчик недоволен, потому что он не получил желаемый результат. Юридически он никогда не докажет, что это, ну, потому что не было коммитмента на такой результат, который он хотел. Но в следующий раз он к вам не придет. Скажет своему агентству, что, ну, знаете, нет, у них просто как-то что-то не так крутится. Причем вы можете быть виноваты, не виноваты, мы сейчас об этом не говорим. Да? Может быть, у него уродский баннер просто. Вот. Но гарантированно то, что метрики, которые, которые вы считаете, невозможно применить к, вашему, к вашей стратегии развития продукта. Невозможно починить ваш продукт. Ну, приходит к вам какой-нибудь банк и говорит, давайте вы покажете мою там, страницу, э, мо мою статью 5000 раз. Нет, говорите вы, 7000 раз. Давай, говорит он. Вы показываете 15000 раз, а он потом э, э, недоволен. Потому что, естественно, он приходил за чем-то другим, а это все были психологические поглаживания. Да? В разговоре. И нам нужно очень хорошенько подумать, а зачем вам в целом просмотры как метрика продукта, как гаранти гарантирующая э, ваше будущее. То есть понятно, что там вы сможете продать на этих просмотрах рекламу, но э, был характерный пример, довольно ужасный. Вот, я думаю, сейчас уже можно рассказать, тем более, это, в 2016 кажется, или 2017 году меня попросили выступить на, на конференции о печатной прессе. Вот, значит, и попросили ну, сделать какую-нибудь аналитику. Я, в общем, в печатной прессе не очень. Вот. И на таких конгрессах никогда не выступал. Для меня это был такой шажок вверх. Но они не предупредили, что конгресс проводился для рекламодателей, чтобы те поверили, что есть будущее у печатной прессы Ну, правда, они не сказали. Вот, значит, А времени было мало. Как всегда, Там презентация готовится вечером, например. Значит, я сажусь ночью и беру без всяких этих, да, вот, без всякого шапкозакидательства, я не верю в то, что да, там смерть, печатной прессы, вот это, я, я понимаю, что если я с этим выйду, то это будет булшит. Поэтому я как пятершник иду на официальный сайт АКАР, где публикуются российские значит, объемы рынка печатной прессы, смотрю, а там значит, так вышло, что они все в рублях. А вот, а рубль, допустим, там я не знаю, 2005 -го года – это совсем иной рубль, чем 2010 и 2015. -го. Я думаю, вы прекрасно это понимаете. Вот я, я езжу уже в Беларуси много лет, значит, ну и у нас тоже просто это гораздо более ползучая история. Вот, значит, я думаю, слушайте. А почему они не публикуют? Причем, опять же, на голубом глазу я не, ну, я не знаю, что я получу. Да? Этим аналитикой отличается от э, какой-то там плохой науки. Да? Давайте сделаю какую-нибудь, хоть пользу принесу. Они, конечно, все знают на зубок это такая, но вроде я не видел еще цифр э, приведения этого к доллару. Я привожу это к доллару. Потом, значит, два ночи на, это, на часах. Я думаю, так, подождите, но у доллара тоже есть э, инфляция, какая-никакая, но есть. Давайте это будут реальные доллары за, там, не знаю, 99-й год. Или за 2000-й, не помню. Какой то в общем, такой взял. Вот, все сделал, сделал погрешности, значит, ввел там это. Э, и выхожу. А, и уже там утро светает, я отправляю эту презентацию, никто ее не читает, естественно. Был, был, был прекрасный роман вот до того, как Юрий Поляков сошел с ума, он написал прекрасный роман «Козленок в молоке», про то, как книга с пустыми страницами получила все возможные премии, потому что, естественно, никто не читал. Вот, все просто говорили, да-да, конечно, и двигали дальше, писали рецензии, восторгались, там, жали руку, еще что-то. Вот, и я выхожу и говорю, слушайте, вот тут такое дело, вот смотрите, вот график рублевый, а вот смотрите маленьким щелчком, это график, значит, долларовый, и из него следует, что долларовый объем российского рынка печати к 2017 году упал на уровень 20 века. Чистая правда. Я ожидал всего, чего нет, но мне показалось, что это очень интересное явление. Давайте поговорим о нем. Вот. Ну и поэтому говорю, вот какие actions у вас есть, да, вы можете либо забить на это, да, там, иммидж как, потому что существует всегда как минимум один читатель, который читает что-то бумажное. Вот, значит, либо вы можете, значит, быть гибридными какими-то и стараться вот эти потерявшиеся доходы, значит, как-то восполнить с помощью диджитала, вот. Значит, или вы, вам, может быть, стоит полностью закрыться и запустить диджитал, потому что там уже, в общем, все. Я не помню, кстати, была там эта статистика или нет, но уже позже, короче, интересуюсь вот этим всем, я наскреп еще статистику про то, что, в общем, бумажную прессу, мы же тоже, знаете, говорим, что там тиражи падают, например, а, не, мало кто интересуется, а кто читает бумажную прессу. Оказалось, что а, домохозяйки, безработные и пенсионеры. То есть, то есть продать эту аудиторию, в общем, достаточно трудно. Вот. Это, это гораздо более, на самом деле, критический кризис бумажной прессы, чем падение каких-то там а, тиражей. Вот. Потому что... Если это, ну, если это такие условно назовем их страты, то ты не можешь надеяться например на то что у тебя как в великобритании тебя ожидает в отеле какая-нибудь газета да? там неплохая газета вот. ну то есть это вот большие проблемы там нишевость вот это все неважно я, я это о чем я, это о том что эт, эти метрики важны для выживания. Если так не посчитать, если не быть честным с собой, то можно себя обманывать дальше и дальше и делать вид, что все очень даже неплохо. Не, не а если ты перестаешь делать этот вид, ты начинаешь думать, ну а как дальше жить? Там очень смешно было, значит, по результатам того выступления меня обвинил во всех смертных грехах письменно президент гильдии издателей и печатной прессы, по-моему. Вот, а прямо в зале на меня накричала девушка, которая, значит, заведует всем диджиталом, и печатью не помню чем короче в газете Вечерняя Москва которая значит самая такая промосковская, московская про Собянинская. значит и конечно у нее каких-то таких ну как перед ней задачи не стоит вообще быть там прибыльной, или какой-то там посещаемый или реально читаемый у меня вот с собой увезу прекрасную вот эту вот газету да ну, у нас просто по-английски не очень. Вот, значит, и, ну, вот там был такой старый-старый документ 80-х, 70 х годов, назывался «Словарь хакера», и там был такой это, глосс в глоссарии «Ха-ха, ли серьез. Вот Очень много значит, событий и всякого такого, что подходит вот под этот критерий. Да? Конечно, то есть смешно, но рыдать хочется очень. И поэтому надо хорошенько подумать, что да, конечно, вам сейчас важно, что там вас прочитали 10 тысяч раз, 20 тысяч раз. Но, допустим, если вы посмотрите, там, я не знаю, как в Беларуси с этим, но вот в России, если вы посмотрите на трафик Яндекс Яндекс.Дзена, например, вы обнаружите очень интересные вещи, что этот трафик, которому 55 с лишним лет, он в основном с андроидов. И каким же образом этот трафик появился? А этот трафик с андроидов, я вам скажу, это дешевые телефоны, которые сыновья и дочки купили своим бабушкам и дедушкам, а те не критично не настроили браузер и поэтому думают, что тот им подсовывает прямо интересные новости. Поэтому если вы в, значит, напишите, допустим, слово «Сбербанк», «Пенсионер» или еще что-то, раскрываю вам вообще секреты мастерства, то вы огребете огромный трафик просто вот, вот просто вот гадалки не ходи между прочим за слово пенсионер зен стал э, валить теперь вот, потому что появилось огромное количество людей которые стали просто писать фейки у всех отберут пенсии вот, и дальше и, и там крутят рекламу Яндекса мне нечто же и поэтому нам естественно надо понимать что да допустим это позволит нам там, заработать там, на программатике, на каких-то размещениях, удовлетворить тех, всех и, и этих, но на самом деле себя дурить не надо. Вот. Или, допустим, есть такая еще смешная история, когда люди думают, откуда же взять трафик, давайте возьмем трафик с социальных сетей. И каждый делает вид, что у, что у его соседа трафик социальных сетей цветет. Вот Просто что там он 40% получает, 50%, 60%, там еще сколько-то. Там, вот там, Посмотрите на «Медузу», э, который явный в, в этой выборке аутлайер совершенно. Там у нее множество, э, за, перед ней закрыто множество других дверей, поэтому, естественно, там, ну, и есть лояльное сообщество. Вот и когда у тебя там 5-10 процентов еще какой-нибудь приходит такой чувак и говорит давайте купим в фейсбуке трафик. Значит, из социальных сетей, а реклама в Фейсбуке или в любых других социальных сетях, она не для этого, она для покупки идентифицированных каких-то клиентов, туда хорошо, допустим, промо-статьи как-то продвигать, вот. а так у тебя каждый, ну, каждый человек будет стоить тебе там пару центов, и в какой-то момент ты спустишь все, все бюджеты, причем не получив от этого ничего, потому что возникает вопрос, если мы попробуем Нарисовать вот этот процесс, как человек заходит на наш сайт, как он внимательно или невнимательно что-то читает, как он уходит, изменилось ли его отношение к нам. Какое место бренд занял в его мире? Да Никакого. Вот, потому что каким-то образом мы его не провели, не провели по какой-то воронке. Да? То есть мы не, не, не научились продавать. Раньше была ситуация, очень, очень важно просто вот этот вот перелом выхватить. Раньше была какая ситуация? Есть прекрасный главный редактор. Он усиливает повестку и понимает, значит, что он конструирует мир для людей, а люди этому доверяют. Сейчас Сергей Шнуров выпустил новый ролик, и все. И он э, покрыл любую чуйку главного редактора, об этом там условно надо писать. Я, конечно, очень грубляю, я надеюсь, вы это понимаете. Вот. И здесь возникает вопрос того, а что мы напишем, для того, чтобы наши лояльные пользователи это одобрили и, и прониклись к нам еще большим уважением. Это очень непростой на самом деле вопрос, потому что не очень понятно, а каким образом с ними там, связываться, каким образом их поддерживать, что именно им будет интересно, почему именно они. Это Есть недавно... Если кто-то попросит, не забудет, я могу это кинуть. Значит, недавно напоролся буквально на презентацию какую то там Greylock Partners, что-то такое. В общем, но, но суть презентации была очень смешной, что вы можете сколько угодно задвигать своим инвесторам про там, не знаю, количество скачиваний или еще что-то, но у всегда, если вы знаете свой продукт, у вас есть какое-то в одно предложение э, понимание ядерной аудитории. Вот это вот меня, кстати, всегда, вот, если хотите меня когда-нибудь смутить, там, э, то там, э, не говорите, что у меня что-нибудь на штанах расстегнуто, а просто спросите, а какое у вас ядро? Потому что никто никогда не знает точного ответа на этот вопрос. Естественно, его никогда не будет, потому что каждое предприятие, если медиа это предприятие, оно э, совершенно различно. Что такое ядро там у Airbnb, да, если бы оно было медиа, но оно не медиа, слава богу. Значит, это 2-3 захода, в смысле 2-3 сделки в год. Вот это человек, который пользуется Airbnb, которого можно этим нагружать. Что такое там, не знаю... Dropbox, да, это вот там человек, который, который синхронизирует что-то новенькое, там, буквально каждый будний день, да, желательно именно будни, потому что похоже, что он на работе и тогда ему можно продать корпоративную подписку, вот, ну, и так далее и тому подобное. Все эти определения, они от сервиса к сервису уже много лет меняются, естественно. И все прекрасно сервисы научились с этим работать, но почему-то от медиа к медиа они не особо меняются. Причем что мне очень нравится, это то, что появляются медиа, для которых они такими вот прям они становятся, они пекутся о ядерных метриках своих, но почему-то это в основном, допустим, вот немецкие СМИ, которые составляют прям с немецкой пунктуальностью программы такого скоринга ага, вот эта вот штука, ее читали столько-то, но сконвертировала она, ну, принесла нам там лояльных подписчиков столько-то, это на рассылку, а вот платных она принесла столько-то там и так далее, и тому подобное. Ага, запомним вот эту вот штуку и давайте подумаем, что можно еще. Вот. И, конечно, редакционные решения довольно сложно принимать таким образом. Самое интересное, что есть... Очень много таких вещей во вселенной, когда ты подходишь с одной стороны, думаешь, ух ты, вот это клево, вот это так романтично, подходишь с другой стороны, ну, если же я приму эту сторону, то, наверное, это все умрет. А потом ты начинаешь смотреть, и оказывается, что любой подход приводит к одному и тому же. Я сейчас говорю, допустим, о таланте главреда. Потому что хороший Глафред, раньше он чувствовал чуйкой, сейчас он понимает, с какого, ну, как, с какого угла посмотреть на проблему таким образом, чтобы ядерные метрики улучшились. И в данном случае почти всегда это совпадающие вещи. Просто в одном случае Глафред вооружен как, цифрами, а в другом нет. Если он не вооружен, ну, тут и говорить нечего, вот, а... Если вооружен, то мы можем хотя бы хоть как-то проследить его мысленный процесс, понять как-то, да, или сказать, что, допустим, да, вот видите, вот это вот не пошло, но не пошло, это был эксперимент. Мы поэкспериментировали, поняли, мы больше так не будем, да, потому что цифры, они оставляют за собой, конечно, хвост каких-то записей, хвост того, что делалось, какие-то таблички, какие-то выводы и что-то еще. Вот сегодня я... Значит, немножко с одними ребятами поработал, вот, и там вот был тоже интересный аналитический отчет. Он, он показывал график подписок, а потом график отписок. Вот, и график был, и были выводы о том, что гипотеза подтвердилась или гипотеза не подтвердилась. Не было одного, что делать-то. Вот. И это очень большая проблема, потому что очень часто там тот же сбор информации, те же, же измерения, оно превращается просто в ежедневную, в ежедневную, ежедневную тягомотину. Ну да, вот мы показали, вот да, вот так, вот так, вот так. Вот. И есть еще такая штука, я просто очень, очень люблю эту фразу, поэтому хоть она немножко здесь кажется автопиком, но просто вот она вспомнилась, когда ты говоришь, очень круто. Давай вот сделаем вот это. Допустим, вот у The Bella, у нас не было вот этой фразы, у нас действительно сейчас просто рук нет, вот прям совсем, вот, но мы обнаружили, что если запустить что-то через Instagram, конверсия через этот канал почти одна из самых высоких. Каким-то образом люди, которые э, получают впечатление из Инстаграма, они ценят свое впечатление или эмоциональное состояние. Я не знаю, я не психолог. Но, короче, они идут и регистрируются, подписываются. Они, в общем, э, через сторис, вот этот вот трафик очень хорошо конвертируется. Вот. И мы говорим, вот давайте вот там, давайте бабахать сторис, допустим. Давайте, говорят все. А кто этим будет заниматься? Вот. И вроде бы, ну, вроде бы все в одной лодке, ты, ты, ты же должен понимать, что если, если ты один раз проложаешь, два раза проложаешь, если твой сосед проложаешь, то в конце концов проложает бухгалтер, который выплачивает тебе зарплату. Вот. Но это вот э, такая непростая, не очень грустная вещь. И нам также надо понимать, и, конечно, вот здесь я, к сожалению, забыл про это написать в презентации, я буквально двумя словами скажу. Когда мы говорим об, о вовлечении, нам также стоит подумать, а кем сейчас является у себя в голове пользователь. Ну, То есть представьте себе, что мы, допустим, хотим показывать пользователю много-много картинок, значит, и вовлекать его эти картинки, там, не знаю, оценивать как-то. Ну, не, не важно. Как бы мы ни бодались, каким бы крутым у нас не был дизайнер, у нас, в общем, вот в данном историческом периоде, если мы говорим о мобильном телефоне, есть фактически два варианта. Один вариант – это картинки один на один, как в этом, как его, как в Инстаграме и ты нажимаешь на картинку, и там ожидаемо появляется сердечко. Потому что все так делают. Вот кто, кому нравятся картинки, так это делают. Второй вариант – это такая же механика, только как в тидре. Значит, влево, вправо, нравится, не нравится. Если можно это не делать естественно, но человек не поймет, а почему, почему он не может сделать так или эдак. Вот, у нас существует огромное количество уже накопившихся привычек, которые мы должны каким-то образом эксплуатировать. Вот, допустим, The Bell эксплуатирует все меньшую, получающую все меньшее распространение привычку думать. Вот. Но мы стараемся, значит, вот эту нашу ядерную аудиторию именно давать им пищу для, для размышлений, давать ее внятно в течение там, буквально потребления 3-5 минут. И главное всегда объяснять людям, что им с этого. Объяснять, что новости, на которые они подписаны, на самом деле их касаются. Причем могут касаться... Вот мы сейчас фактически тестируем, да, вот у нас, допустим, есть... Прекрасная совершенно ну, новостная рассылка. Там утренняя, вечерняя, еженедельная. Здесь мы тестируем периоды, да, как кому удобнее, значит, это. Есть, допустим, совершенно экспериментальная площадка, технологическая рассылка. Чем она экспериментальна? Тем, что в этой рассылке, я, например, ну вот я, я просто взял ее вести, значит, я пытаюсь каждый раз сделать, и он всегда работает этот трюк, когда получается, значит, сказать, что, допустим, мышка, которая вышла, она на самом деле через 10 лет перевернет твою жизнь, парень. Ты просто этого не понимаешь, ты думаешь, что это просто мышка, а на самом деле это прям такая кошка. Да? Вот. И когда ты ставишь это в контекст, неожиданно оказывается, что да, действительно и это интересно, и оказывается, что предвестники будущего, они здесь, но надо просто их примечать. И у, Конечно, у обычного человека нет времени этим заниматься, поэтому здесь возникает некая ценность, которую ты можешь ему принести. Есть... У чудесного писателя Нила Стивенсона не менее чудесный борочный цикл, значит, и там книжка, которая называется ртуть. Она про XVII век, где как бы ртуть алхимическая проступает сквозь землю в виде Исаака Ньютона, в виде Лейбница, в виде еще кого-то, в виде людей, которые оперируют научным знанием, а не каким-то там, там религиозным, гностическим и другим. Очень интересно, и главное, мы сейчас, похоже, стоим на пороге вот, вот, вот этой вот ртути, потому что Похоже, что выживут ньютоны, выживут лейбницы, а вот остальные там выживут только при поддержке режима. Значит, и теперь, когда мы поговорили немножко о продуктовой части, поговорили о медиа, я хотел бы обратиться к людям, которые более-менее программисты. Скажите, вы знаете такое слово «линтер»? Ага. Э, окей, смотрите. Э, у программистов есть такая штука. Когда они пишут код, значит, и отправляют его, например, компилироваться, то компилятор говорит: слушай, ты плохой код написал, я сломался, пожалуйста, перепиши. А линта – это такой Максим Ильяхов для кода. Вот, ты по мере того, как пишешь, он говорит, ты знаешь, вообще ты, конечно, можешь так написать, но вообще хороший тон – это написать 4 пробела вместо 2, условно говоря. Значит, там… А здесь ты, конечно, можешь так написать, но послушай, ты везде перед этим ставил точку с запятой на конце оператора, а сейчас ты ее не поставил. И вообще-то это… Я гляжу за тобой. Вот. И перед тем, как отправлять это на, на, значит, на компиляцию, ты как-то понимаешь, что да, ты сделал это более-менее красиво. И это важно, потому что существует проблема программистов, о которой не знают многие гуманитарии. Эта проблема называется «Я не могу разобраться, что я написал 6 месяцев назад». Вот, значит, и если ты соответствуешь вот этим вот какому-то стилю более-менее, да, структурированному изложению, то у тебя есть больший шанс, большая вероятность, я не говорю, что обязательно разберешься, вот, что либо ты, либо кто-то за тебя сможет в этом разобраться. Так вот, я постулирую, что нашим медиа очень нужен такой медиалинтер. Причем он нужен не для того, чтобы там вот сейчас вот эта вот повальная вот история, да, с, э, я не знаю, водные слова, там вот это вот там стоп-слова какие-то, там, инфостиль. И, нет, я все нормально, я, это, я держу себя в руках. Вот. Но на самом деле... Пользователи во многих случаях волнуют и другие вещи, которых почему-то э, я часто не вижу. А эта вещь такая, мне очень нех... и главное, э, не дай бог, если редактор начинает проверять эти вещи, потому что человек живой не должен их проверять, он закопается. Э, представьте себе, что машина вам говорит по мере написания вашей новости, она говорит, дорогой, все отлично, отличный абзац. Уважуха, но он не влезает в экран мобильного телефона. Попробуй разбить его для большей ясности. Ну, это глупая абсолютно вещь, но она на самом деле работоспособна. Вот. Или там, дружище, ты же понимаешь, что заголовок должен быть вот такой-то да, длины условно, мы пишем это уже не в какой-то там самописной cms допустим, допустим, да, а в какой-то, ну, в чем нам бог на душу положит, почему нет какой-то такой добавки, которая бы уже заранее это сказала, да, или там, скажем, знаешь, ты уже написал пять абзацев и не разбил на подзаголовки, вот, на подглавки. Наверное, это будет тяжеловато читать. Или там, допустим, есть вот такие, эти, как их назвать, апостолы от Мейлру. Они говорят, что через каждые две до два-три абзаца надо картинку ставить, чтобы мозг отдохнул. Но ну, в принципе, значит, ну в принципе понятно там, как они это там, ну как, зачем и почему это необходимо. Каждый может по-своему -по там это верить или не верить, я лично верю, что ну, может быть все иначе. Вот. Но идея в том, что да, если у тебя редакционная политика такова, что у тебя там, допустим, какая-то развлекушечка, да, и тебе надо удерживать таким образом внимание, ну почему бы это не запрограммировать? Почему редактор должен постоянно следить и смотреть, что ты сделал? Сегодня был на одном совещании, и там ребята, значит, которые пишут на потоке гигантское количество контента, обсуждали, почему у них там не починились отступы в, от картинок. Я внутренне просто весь застонал, Потому что ну, в 21 веке, в 2018 году не должен человек заниматься такой деятельностью. Ну вообще, это не должно такого быть. Человек должен понять смысл. Другой человек или там сформулировать задачу, другой человек это должен как-то заполнить. Это все должно вылавливаться, ну и, и смертная кара должна настигать только уж людей, которые просто не способны писать на языке вот, о том или ином. Но, к сожалению, вот этих медиалинтеров, нет, а это очень бы прекратилось, потому что, вы же понимаете, да, там, вы написали, вот, вот у меня сегодня это, в ZBL это прям было ужасающе. Я, я встал в 4 утра, я описал эту технологическую рассылку, я обратил внимание, что у меня плохо работает клавиатура. Нет, это не плохо работает клавиатура, это я на полсекунды отключаюсь, когда набираю слово, вот и включаюсь обратно, пропуская одну из это. И я, хорошо, я не должен был ее публиковать, ее должны были проверить другие люди, но... Я неожиданно обнаружил, что все это полотно, на больше там чем 600 слов, у меня по умолчанию стоит как новость. И я уверен, это такая вот прям знакомая всем боль, когда ты забываешь переключить какую-нибудь галочку там или еще что-то. Но ведь понятно абсолютно, если чувак написал что-то на 600 слов, это не может быть новостью. Но неужели весь этот машинный интеллект искусственный, там, обучение, вот это не может догадаться до такой простой вещи и сказать, Саш, ты галочку-то не забудь поставить. Или, допустим, не может сказать мне, что, знаешь, ты написал уже там 10 техно-рассылок, и везде ты ставил закрыть ее формой подписки. А вот эту ты сейчас сохраняешь, и ничего ты точно это хочешь сделать? Пока у нас не будет продуктовых таких помощников, пока у нас не будет такого отношения, да, более-менее формального, может быть, чуть-чуть бюрократического, да, но привязанного к... К, нужной, к нужным метрикам продукта, а между прочим, если я бы забыл вот эту штучку сделать, и корректор бы забыл, и выпускающие рассылки, видите, сколько людей в цепочке, чтобы вот этого не происходило, да? то не было бы сегодня сотни подписчиков, потому что мы же придумали вот эту историю, где ты вводишь без всякого пароля e-mail, и он тебя подписывал в два клика. Вот. Мы бы потеряли просто весь этот пласт работы. Это плохо для бизнеса, но почему-то вот почему у нас существует вот эта вот штука, что бизнес, ну это как-то вот, это обязательно деньги. Нет, это любые бизнес-процессы, любая, любая вещь, где можно налажать. У нас еще есть, естественно... Понятие воронки, которым очень редко пользуются медиа-менеджеры, контентные, я имею в виду, медиа-менеджеры, но зато существует такая история, когда мы… Это, это картинка из интернета, она ничего не значит. Если, если что. Вот, ну, но, но, то есть она на самом деле очень нет. Базовая, обычная, да, действительно, мы, у, вот, мы стараемся, чтобы человек о чем-то узнал, чтобы он заинтересовался, чтобы он принял решение, и приняв решение, он, значит, как-то действовал. Про ядерную аудиторию мы уже поговорили, а вот здесь я бы хотел поговорить о такой штуке, как синдром маленького мальчика в магазине игрушек. Современные технологии предоставляют нам огромное количество инструментов, в том числе инструментов вовлечения, инструментов рекламы, еще чего-то, еще чего-то. И мы, конечно, хотим это все и прямо сейчас. Вот. Но на самом деле, если мы... Э составим вот такую вот условно воронку, составим какую-то какую линию, по которой должен пройти человек и стать нашим другом, давайте не будем говорить лояльным пользователем, пусть он станет другом, ну хотя бы ненадолго, вот, то мы неожиданно поймем, что вот не очень хорошо понимаем, а допустим, чем мы руководствуемся, когда мы отправляем пуш-уведомления. Вопрос не праздный. На Те люди, которые еще не ненавидят пуш-уведомления, они зачем-то подписываются, и они кликают реально на них. То есть помните вот фильм, о чем говорят мужчины, смотри, он действительно это ест. Это, очевидно, какая-то гиперлояльная аудитория, какая-то интересующаяся, но, может быть, это у нас рук не хватает, но мне кажется, что не только у нас. Мы, например, так и не сделали никакой аналитики по тому, на что кликают, на что нет, и как отличаются эти люди. Вот, а, наверное, надо бы, мы там займемся этим когда-то. Вот, точно так же, как э, рассылка, например, есть интересная очень история про, про рассылка и мероприятие, когда мы делаем мероприятие, но по какой-то причине, ну не то, что стесняемся их рекламировать лишний раз, но мы создаем ценность для наших подписчиков, но как-то стараемся не очень их напрягать в рассылке, хотя мы уверены в нашем продукте по встречам. Да? Вот. Или есть вот история про то, что мы сейчас перезапускаем наше сообщество по конференциям Bell Club, оно станет там более красивым, более вменяемым каким-то, оно и так было ничего, но вот нет предела совершенству. И нам надо будет в рамках нашего маркетинга, после того, как мы провели какой то интересный значит, успешную встречу, написать о ней новость. Себя не похвалишь, весь день как оплеванный ходишь. Вот, можно же ее это, сказать, что, ребята, вы читаете BL, видите, вот посмотрите, мы недавно провели вот это, вот это, если вас интересует, купите там что-нибудь, допустим, да. Это должно работать, но такой подход, News as a Service, нас, вот, он не характерен для него, надо как-то переключить голову, и, и у меня, например, до конца не переключена, поэтому я, собственно, так люблю работать с The Bell, потому что я, и в первую очередь откликнулся на… Ну, меня в прямом смысле понабрали по объявлению, значит, я откликнулся на объявление, вот, потому что это угарный опыт совершенно, это ни на что не похоже, это, это все время вот эксперименты с не просто с формой, но и с содержанием, и с модальностью, да? потому что человек новости он прочтет везде. Вот смешно было, ну нет, это неправильно слово «смешно», как будто я принижаю заслуги. У нас есть прекрасный совершенно Владимир Моторин, который занимается дистрибуцией, диджитал-дистрибуцией везде, вот, и… Каждый раз, когда происходит разбор полетов общий, значит, там, скайповый или еще какой-то, вот видно прямо, как он страдает, что написали лучше, иногда там быстрее, чем «Ведомость РБК» или еще кто-то, но получили там на два порядка меньше трафика. Ну, потому что так устроен мир просто, да. Если мы сейчас напишем, что что-то произошло страшное, то основной трафик все равно получит РБК, ведомости и так далее. Вот. Нас они упомянут даже, да, к нам придут какие-то люди, может быть, они нас будут уважать и так далее. Ну, то есть, э, э, ну, там... Прекрасный пример какой-нибудь Bellingcat, да, там и The Insider. Вот э, Они делают какие-то там чудесные расследования, но э, явно ну, ну, не может стоять цели трафика, если они в своем уме, да, потому что, ну, это тогда получается, что им выгодно, чтобы злодеев было побольше, чтобы было что расследовать. Так себе бизнес-модель, если честно. Последний, наверное, слайд почти последний. Привет, последний слайд. Я там самое вкусное оставил на, на конец, а самое, почти самое вкусное вот сейчас покажу. Это слайд, который я показываю сейчас всем своим клиентам, знакомым, друзьям. Значит, посмотрите, какая интересная штука. Этот график. Сейчас я объясню, что это. Допустим, мы написали условно около тысячи, я, если честно, от балды вбивал цифры, чтобы они просто выглядели так, как я их видел. Я не хотел использовать настоящие графики. Значит, допустим, мы написали около тысячи материалов. После этого мы взяли весь этот трафик и... Разделили его по 10%, да, ну, разделили на 10 кусочков равных. А потом взяли, отранжировали все материалы по посещаемости. Если кто-то не со мной, обязательно скажите. Вот. И начали смотреть, сколько надо материалов, чтобы заполнить очередные 10%. Ну, то есть, допустим, вот здесь вот там условно 3 или 5 самых крутых материалов генерируют 10 процентов всего трафика Такое часто бывает там подкинул вас там яндекс .Дзен или еще что-то там вот прям это ваши такие боевые материалы скажем так значит там дальше идет допустим там 5 7 13 20 там еще что-то еще что-то а вот здесь вот идет где-то 220 а здесь идет 560 и как только мы хорошенечко на это посмотрим, мы понимаем, что с точки зрения там, не знаю, системы принятия решений мы можем не писать 568 материалов и потерять всего 10% трафика. Так выглядит зависимость от внешних источников трафика. Это абсолютно ненормально же, ну просто. То есть, есть два, если мы видим такой график, есть два варианта либо на нас льют гигантское количество трафика, абсолютно незаслуженного, на какие-то материалы, на которые кому-то выгодно, чтобы лился трафик. Значит, либо у нас так плохо пишут новости, что каждая вторая новость у нас полная лажа. Бывает и так, и так. Это не, это не какая-то вот, да, дихотомия, где обязательно мы выбираем первый вариант. Нет, конечно. Допустим, но, ну, допустим, перед выборами российская администрация президента лила на один сайт такой трафик, значит, на один региональный сайт. Значит, а другой региональный сайт, у него вот было, была вот такая вот история, связанная в первую очередь с тем, что они писали вообще просто все. Ну, то есть вот просто вот они что-то видят, и э, без разбора они уволили свою контент-команду. Это было не лучшее решение. Вот. Но старая тоже была очень плохая. Но вот сейчас они будут переделывать все. Да? То есть понятно, что не бывает такого, чтобы у нас было ровненькое-ровненькое новостное поле. Да? То есть не, не может быть так, чтобы вот эти палочки были равны постоянно. Но... Если вы возьмете какой-нибудь сайт, вы ищите оттуда явно нагнанный трафик, обменки, тизерки, вот whatever, то вы получите гораздо более интересный график. Я его не нарисовал, но там он похож, знаете на что? Он похож не на вот такой вот изгиб вот с этими разрывами, да? а он похож на прямую линию, хотя это степенная, это степенная экстраполяция, которая касается всех, То есть такая, такая лесенка. Это абсолютно нормально, потому что какие-то, да, конечно, никогда не будет там, не знаю, рубрика «Культура» собирать столько, сколько рубрика «Расчлененка». Ну вот вы просто с... помните же прекрасный фильм «Человек с бульвара Капуцинов», помните, там был «Мистер Фёст» и «Мистер Секонд». Значит, мистер Фёрст всех учил разумному доброму, вечному, а этот ужастики привез там с криминалом и все завертелось. Вот и когда нам переваливает такое счастье, нам, конечно, во-первых, надо это, это прекрасная метрика, к которой надо стремиться, к тому, ну, смысле, не к которой надо стремиться, а которую надо отслеживать и посмотреть, а нельзя ли сделать так, чтобы уменьшить вот этот вот процент? Каким-то образом. Вот Это там и дальше уже каждый для себя придумывает каким. Вторая история заключается в том, чтобы понять, а вот сюда вот приходят люди, а что с ними дальше происходит, и кем они становятся, а они вообще кто. Мы каким-нибудь образом их кого-нибудь конвертировать можем, потому что есть, например, источник трафика, очень большого трафика на Белл, который по конверсии в 30%. Тридцать раз хуже, чем любой другой. Вот. Ну, просто вот человек не понимает, куда он попал, зачем он попал, у него нет интереса получить больше, там, или, не знаю, там, учиться, еще что-то. Может быть, это как-то можно поправить, может быть, можно из этого канала получать более специализированную аудиторию. Мы не знаем, но главное, что довольно сложно это... На практике ну, да, довольно сложно догадаться, задать себе эти вопросы. Ну, может быть, я, конечно, туплю, но я вот сравнительно недавно догадался себе их задать, когда вот там очередной ночью да, вот, начертил какой-то график. Просто потому, что одному своему клиенту пообещал сделать анализ трафика и не выполнил, и решил чем-то его удивить. Удивил, блин. Не стоило. Теперь они не знают, что делать. Вот. И вот это вот сейчас, вот этот вопрос последний, да, который в презентации, но не по значению, он очень важный. Потому что мы, конечно, не управляем тем, что на нас льется, мы не управляем реакцией людей. В любой момент может случиться все, что угодно там, ну я не, я не знаю, ну вот у нас, допустим, сейчас хит сезона, именно сезона, наверное, уже даже не недели, не месяца, это там Петров и Баширов, вот. И вот я абсолютно уверен, что с точки зрения какой-нибудь там временной линии, там какой-нибудь, могло случайно получиться так, что никто бы на них внимания не обратил, ну просто бы все похихикали и разошлись. Но в какой-то момент это оказалась самоподдерживающаяся система, вот. И понять, кто нам нужен, нужен ли нам этот Петров и Баширов, сколько о них следует сказать, сколько дать нашей аудитории, потому что Недавно, ну как, я вот каждую неделю составляю э, топ-5 э, новостей конкурентов. Помните, я начинал с того, что это, значит, что это такая вот, в общем, э, рутинная работа, все этим как-то занимаются. Ну да, конечно, но, но в каждой рутинной работе есть свои прелести, потому что э, так я узнал, например, что э, в топ-5 э, новостей газеты «Ведомости» две недели держался материал, который называется «Самые приличные мемы про Петрова и Баширова». Да, «Ведомости». вот. Ну, то есть это большой сигнал да, о перевороте всей там, редакционной политики, еще чем-то, чем еще чем-то. Не стоит, конечно, делать далеко идущие выводы, как говорил Виктор Олегович Пелевин, предоставив им идти туда в одиночество. Но, слушайте, но это вот не должно такого быть, естественно. Это не похоже на продукт ведомостей. И, в общем, значит теперь я даже, наверное, пока... это Готов, чтобы вы задавали вопросы. Верите ли вы в Paywall для новостных изданий? Не только касательно белорусского и российского рынков. Понимаете, этот вопрос довольно сложный. Он почему сложный? Потому что, вот допустим, я когда-то с огромным удивлением узнал, что любые пассажирские перевозки по железной дороге убыточны. Всегда. За них платят груз, грузовики, ну, в смысле, грузовые перевозки. Вот, и, например, там, я не знаю, Bloomberg, который, сами недавно ввел Paywall, достаточно мягкий пока, для всех, очень долгое время абсолютно нас никого не колыхал, а брал тихонечко с предприятий по 25 тысяч долларов за доступ к терминалу. Вот. Нормальный такой паевол, очень, очень удобно. Доходы от паевола входили в ключевые метрики Блумберга, и среди, значит, среди других метрик это то, как журналист повлиял на рынки своими материалами. Вот. Я опять вспомнил этот скандал с китайскими ребятами, которые значит, сломали. Это одна история. Вторая история заключается в том, что люди вообще, да, готовы платить. Но, как только... но, но готовы они платить совершенно не за новости. Они готовы платить, как мы теперь знаем, за упаковку смайликов «Одноклассники», за комплект «Синих кристаллов» в какой-нибудь игре, да? Значит, за музыку, очевидно, за подписку на сериалы про ментов. Мы точно знаем, что за, за это люди готовы платить, они платят за это. Они за игрушки платят. Вот, например, гигантское, огромное просто царство игрушечников там, в Стиме или там, игроков в игровую консоль. Они, значит, готовы платить, они готовы подписываться, еще что-то. И при этом они, допустим, жадничают там, не знаю, купить Microsoft Office за 5 долларов, который стоит в 2-3 раза меньше и принесет им денег в 100 раз больше удовольствие правда, не принесет. Соответственно, mm -hmm. у меня есть ощущение, что новости – это не тот продукт, за который люди готовы платить. Просто, когда их называешь так, новости, вот, Возможно, они готовы платить за что-то другое. И, в принципе, нельзя сказать, что, допустим, вот у Белла есть Paywall. Но нельзя сказать, что мы зарабатываем только на рекламе. Да? Наши Наши, например, мероприятия закрытые, они стоят довольно дорого. Они стоят э, треть Тони Робинса, ну, в маленьком, э, его в самом дешевом варианте, да, Тони Робинса. Там Самый дешевый билет Тони Робинса стоил 500 долларов, ну, мы берем примерно по 150-200 вот, будем собирать, ну, собираемся повышать чек, для этого там разрабатываем много чего. Или, допустим, многие люди, мы, мы опрашивали, это, это очень, кстати, круто опросить каких-то ваших явно читателей лояльных и спросить их не то, что нам делать, а что их мучит, например. Вот мы спросили однажды, провели несколько опросов. Лиза про это в Инку, кстати, вот ну, есть профайл про файл про Там она упоминает такой, такую историю. Называется все это называют design thinking. Значит,. Короче, школа конструктивного мышления, если по-русски. Вот. Значит, и там ты, ты вычленяешь, что болит у человека, а потом думаешь, какой, какой товар. Он сам не знает, какой ему нужен товар. Если бы там, ну, iPhone бы не изобрели, если бы он сказал, что ему, ну, никто не знал, что ему нужно там тыкать пальцем, допустим, да, и это удобно. Вот. Ты создаешь продукт, ты его придерживаешься, который должен эту боль снять. И, например, мы вот выпустили недавно экспериментально, продали достаточно успешно этот, как его, аналитический отчет одного из лучших аналитиков России по цене, стоимость на порядок ниже, под, ну как, нет, не на порядок, а давайте, по по стоимости примерно соответствующей месячной подписки на телеканал «Дождь». Вот. Значит, и мы продали много, причем мы не делали никакого маркетинга, вообще ничего не делали, прям зашло. Мы знаем что теперь, что мы будем это делать, потому что это интересно потому что существует более людей, мы когда их вот спрашивали, проводили вот это вот глубинное интервью и в результате мы такие выходим, мы понимаем, что вот у одного человека две проблемы внимательно. значит первая проблема как развивать свой бизнес в россии, а второй как свалить из россии. И вот мучается человек между этими двумя проблемами. Но это очень характерно на самом деле. Естественно, там многие на перепути, поэтому было там здорово, допустим, выпустить аналитический отчет под названием там, что, «Что делать, если я хочу хранить деньги в иностранном банке?» да, там, Или их уже храню. Вот, на это есть какой-то спрос. Вот, у нашей аудитории, да, я подчеркиваю, у всех, ауди, все аудитории, Э, э, очень индивидуальные. собственно, когда рекламодатель пытается к вам проникнуть, это означает, что он исчерпал возможность э, таргетинга другими более технологичными способами. И что он, по крайней мере, еще верит и надеется, что у вас действительно есть доступ к какой-то важной для него аудитории. И это достаточно опасно, если вы не верите в собственный продукт, потому что в какой-то момент может оказаться, что, ну да, знаете, мы посчитали, оказалось, что это совсем не те, потому что все чаще они требуют от вас, не знаю, у вас появилась эта штука или нет, у нас стали требовать ставить пиксели Фейсбука, принадлежащие значит, рекламодателю, чтобы он потом, когда это все открутится, взял эти данные и создал аудиторию лайк, -like, которую бы потом начинал бомбардировать уже на собственные деньги. Таким образом, транзакция не подразумевает того, что он в следующий раз к вам придет. Она подразумевает то, что он просто не знает, откуда взять аудиторию, но верит, что вот на данной площадке она хорошая. Вот. И будет много таких историй, самых разных. да, То есть, это вот что-то сейчас выдумали, сейчас вот ну, делается так, что-то еще выдумали, будет еще что-то. Так что, заканчивая отвечать на вопрос про поивол, я также хочу подчеркнуть, что бывает такая ситуация, когда поивол вводится и и продвигается, как по его, значит, за новости или за что-то еще, но по факту покупатели перемигиваются друг с другом и платят за что-то другое. Характерный пример – телеканал «Дождь». Я, я подписываюсь, потому что я смелый. Я не выйду на площадь, но я подпишусь на журнал «Дождь». Вот да, Эта стратегия сработала. Но в, долгосрочном, в долгосрочной перспективе нет, не сработало. Ну, там, может, еще сработает, если что-то произойдет, не знаю. Прошу не считать это выражением надежды, что что-то произойдет. Просто вот такой бизнес этот. Одно из преимуществ использования технологических решений для задавания вопросов это анонимность. Она, правда условная, но об этом мало кто знает. Следующий, следующий пользователь, который скрывается под ником ТН, задает вопрос интересный, но делает это без уважения, по-моему. Как сделать постоянным читателем тупого ленивого избалованного пользователя? У меня столько шуток в ответ просто. Ну там... <смех> у нас, например, есть российская газета, она вот так делает. А, значит, ну просто вот это единственное число, оно просто прекрасное. А, <смех> <смех> но на самом деле, послушайте, а, тут несколько ответов, да? Значит... Один ответ, нужен ли вам такой пользователь, да, вам надо решить. Вот у ведомостей есть ответ на этот вопрос. Да? Вот я в самом начале рассказывал вам. Все, что малоконверсионно и идет там с каких-нибудь обменников, они ему показывают в два раза больше рекламы. Это, это прекрасная штука. Вот была такая история то ли про инженера, то ли про академика какого-то, который, по-моему, про инженера который уже вышел на пенсию, значит, живет на даче, и все, кто к нему приходят, с огромным трудом открывают калитку, значит, и ругаются на него, что ж ты такой, значит, инженер прекрасный, гениальный, а все калитку себе не починишь. А каждый раз, когда они, значит, открывали калитку, они закачивали 5 литров воды куда-то, значит, в бак». Вот, это, в общем, тоже медиа-стратегия, да? если, если вы понимаете, что вам не по пути, то и не надо его склонять к, переучивать не надо, да, вот это вот, вот это народничество, оно, в общем, не очень. Вот, но, значит, это один вопрос, ответ на вопрос, другой ответ на вопрос… Что здесь, понимаете, это все вот очень э, э, ветвится. Помните, в людях черном три был парень, который видел сразу в пяти измерениях. Вот, и у него все время реальность вся ветвилась. ветвилась. Понимаете, ведь, э, вы, когда работаете над целевой аудиторией, вы же не, не, не говорите себе так, так, наша целевая аудитория это, ну, я не знаю, там, торговцы спортивным питанием средней руки, да? Мы так не говорите. Вот, вы делаете несколько сегментов. Вы понимаете, что кто-то из, из них будет покупать, кто-то из них придет на какое-нибудь мероприятие, кто-то из них просто ваши знакомые, кто-то из них посмотрит рекламу, кто-то… Кто-то, условно говоря, надо с ним постепенно вести педагогику какую-то. Да? Допустим, если человек пришел из там, Дзена, с Яндекс Яндекс.Новостей или еще откуда-то, он не знает, куда он пришел. Ну серьезно, он, он не знает. Он даже в случае Дзена, он не знает, что он пришел с Дзена. Он пришел с нулевой страницы, открывающейся у него в браузере. Просто откуда-то умный интеллект умная машина ему показала вот эту штуку тогда и я вот не шучу просто я если честно слишком трусоват чтобы предложить это э, беллу вот я думаю что надо его поприветствовать здравствуй ты на вот таком интересном сайте дружок вот. И у нас есть столько-то столько возможностей. И самое смешное, что вот, когда вот вы видите это при заходе на э, сервис на какой-нибудь, у вас ничего не ёкает, когда вы с интересом читаете «About us. А вот когда с медиа, ожидается почему-то, что это медиа все знают. Ну, в общем, наверное, нет. Вот. И есть, наконец, третья история, которая заключается в том, что что действительно у людей может не оказаться интереса к новостной информации. Но это не обязательно они глупые, их, может быть, такими сделали. Если вот -вот, Я просто не представляю себе, я довольно много провел семинаров для ребят из российских районок, но я не представляю себе совершенно, если бы я, допустим, жил в какой-нибудь деревне и только бы и читал одну районку. Вот как, объяснять, вот, что есть какой-то там другой мир, да, какие-то там, не знаю, там объективности и так далее. У меня, ну как, я, конечно, не жил в деревне, но я жил в Лыткарино. Да, у нас есть там, значит, 50 тысяч человек, как я это люблю охарактеризовать, 50 тысяч человек, Макдональдс и ни одного эндокринолога. Вот. И две газеты, значит, «Лыткаринские вести» и еще какая-то там «Новая эра», что ли, как там называется. Вот, значит, и там в основном обращение от мэра там, не знаю, к Совету депутатов, обращение от Совета депутатов к мэру там, и так далее. Для кого это написано? Это не написано для жителей города Лыткарина. Но я вас уверяю, что если кто-то возьмет, закончит колумбийский университет и приехает, приедет делать журнализм, значит, локал-журнализм Владкарина, ну, его в конце концов встретит у подъезда. И я я абсолютно, кстати, не уверен, что при этом он будет популярным журналистом, потому что я не уверен, что сформирован такой запрос на такие новости, да, вот, и на расследование, и еще на что-то. Это большая проблема, я не знаю, как ее решать, но вот тут вот... Мне сказали, что вы проводите какие-то штуки, связанные с медиаграмотностью. Я считаю, что очень важно медиаграмотность повышать, хотя бы научить людей отделять какашку от некакашки. Хотя бы на первый, вот ну, на первый взгляд, да, не надо в сортах разбираться. Просто вот на первый взгляд отдели, пожалуйста. Это очень важно, потому что я тоже всегда это рассказываю. Возможно, многие из вас слышали. Мы ездили на тренинг значит, в Германию, там из разных стран ребята собрались, значит, вот мы туда поехали, и перед нами выступает какой-то немец, в том числе. Он там это ворк воркшоп, был, вот он в рамках воркшопа. Выступает и говорит: Вы знаете, у нас. У немцев, конечно, по-разному все устроено, каждая земля, она свою образовательную программу имеет, но, чтобы вы понимали, вот у нас там такая-то земля, значит, баварская, не баварская, не помню, не буду врать. Вот. И у нас на уроке медиаграмотности выделено 6 лет. Вот 6 лет тебя, гад, учат критическому мышлению недоверию властям, значит, проверки фактов, как смотреть телевизор, почему не надо много смотреть телевизор, там и так далее, и тому подобное. Вот. Я бы очень хотел, чтобы мой сын, ну, чтобы у него был такой урок. Мне не жалко моего сына, пусть он будет восьмым уроком. Но, к сожалению, нам в основном предлагают какие-то другие уроки. Насколько нужный инструмент вообще всем ли медиа нужно обзаводиться непременно рассылками или работать? Значит, смотрите, абсолютно нет. Рассылка это не нужный инструмент. Рассылка это инструмент с помощью которого вы проникаете, извините, в самое интимное место в распорядке дня пользователя. Потому что он вот наедине, ему ничего не мешает, он раскапывает что-то, на что он сам собственноручно подписался, чего он хотел, и, и в этом смысле абсолютно не сработает, допустим, рассылка, которая состоит просто из последних событий какая-то, да, там абсолютно не сработает рассылка, которая, не, не знаю, не учитывает и каких-то интересов аудитории, или, или, допустим, которая никем не подписана, это отдельный очень интересный феномен, да, когда ты, когда ты подписываешься, рано или поздно у тебя появляются какие-то там поклонники, враги, но враги тебя не очень интересуют, они отписываются чаще всего, вот, а, а, а так вот допустим Петя Мироненко очень часто ведет значит, рассылку там вечернюю по-моему ну там они меняются просто с Ирой Малковой поэтому по-разному бывает но я много раз вот, видел прям люди незнакомые Пети подходили, жали ему руку, спасибо, читаю каждую вашу рассылку. Это вот примерно то, о чем рассказывает Илья Красильщиков, когда говорит, что его по голосу подкаста там узнают, да. Скажите, это вот вы в подкасте я вас по голосу узнал. Вот. В этом смысле это, конечно, очень хороший инструмент построения сообщества. Но если вы не строите сообщество или если вы сначала не Пытаетесь от человека добиться, там, не знаю, возвращения или хотя бы того, чтобы он прочел больше одной какой-то э, штуки или как-то понять его, да, понять, что вот он себя ведет вот так, а для этого надо трекать все его действия, да, не какие-то просмотры, да, а вот нажал он сюда на эту кнопочку, на эту кнопочку, еще на эту кнопочку, вот. Э, тогда можно говорить, что да, такая-то такая рассылка, вот она прям огонь. Вот есть, например, рассылка, которую все очень любят, наверное, не знаю, рассылка Тинькоф журнала. Вот я к ней привыкнуть не смог. То есть я подписан на нее по долгу службы, я подписан на огромное количество рассылок, на корпоративный ящик, чтобы смотреть, как и чего. Но вот ко мне она не зашла совершенно. Вот, это, так что э, читатели охотно, еще здесь тут надо понимать, да, э, одно дело, когда вы, э, нажим, ну, когда вы говорите, вот нажми сюда, и там вылетит птичка, ты перейдешь на какую-то веб-страницу, совершенно другое дело, когда вы убеждаете человека, что ему будет э, и дальше также интересно. Поэтому он очень хорошо должен понимать формат вашей рассылки, о чем она, как она и так далее. А он с морозой, ему надо это объяснить. Поэтому, если, а такое часто бывает, если весь, вся выжимка идеи э, для вашей рассылки заключается в том, что это, ну, это самые популярные новые новости, специально сказал новые, вот, то э, лучше, наверное, не делать рассылку. Ну, вот правда. Э, вот. Поэтому, я думаю, я от, ответил на вопрос... Ну и перед тем, как мы перейдем к закуске, все-таки э, было несколько вопросов, mm -hmm. я видел, про инструменты. Вот я прошу посвятить третий сверху сейчас. Э, какие инструменты вы используете, чтобы понять, какой контент и информация нужны прямо сейчас? И где-то еще был вопрос, да, про анализ конкурентов, тоже про инструменты. Ага. Ну, Может, если можно коротко, да. Да, да, кор коротко, конечно. Э, ну, смотрите, у нас нет такого понятие один продукт, один менеджер, у нас всего 10 человек или около того. Это было бы слишком жирно, кто же работать будет одни а менеджеры. А, вот, значит... А... Так, подождите, раз в неделю анализ конкурентов, ну, мы используем очень просто. Да, это, это слайды, которые нужны для понимания, а, значит, для понимания редакции, на каком она свете. Значит, я их беру просто с с лайф интернета просто потому что из других мест я не могу их взять я понимаю все как-то сказать все там, все сложности связанные с этим инструментом да вот и значит у нас есть ну, я показываю повестку это одна история да пять и сколько каждый из пяти набрал, пять самых популярных материалов. Вот. Эта повестка дает видение, во-первых, масштаба, а во-вторых, того, как меняется подход. То есть вот про, про, про мемы Петрова и Баширова вы посмеялись, а топ-5 коммерсанта, недавно собравший 3 миллиона, материал, собравший 3 миллиона просмотров, это были похороны Кобзона. Значит, разбитые на два, значит этих на, на два кусочка, два с половиной миллиона собрали по тому же урлу галерея, значит собрала, а полмиллиона док. Вот. значит поэтому здесь очень просто, еще я недавно догадался тоже до да, да совершенно дурной вещи, но правильной каждый раз, когда мы хотим поругаться друг с другом, мы хотим понять, кто виноват в падении трафика с недели к неделе. Значит, мы, повестка или там Господь-Бог. И вот эта штука, эти пять маленьких слайдов, они нам помогают это понять. Если мы видим, что, допустим, было всеобщее падение на рынке, то мы, в общем, избегаем плетки семихвостки, мы понимаем, что, наверное, правда, это было затишье. А бывает так, что нет, что такого затишья не было. Но, допустим, это было осознанное наше решение. Такое характерное решение было связано с чемпионатом мира по футболу, который мы нарочито плохо покрывали, потому что ну, мы же типа деловое издание. Сейчас мы думаем, что... Ну да, иногда может быть трафик и не тематический тоже очень даже вкусно пахнет. Вот. Но я думаю, не скоро еще будет следующий чемпионат мира по футболу в России. Вот. Значит, и Какие инструменты используете, чтобы понять, какой контент информации нужны сейчас? И там главная подпись такая, кроме SEO, как будто мы SEOшим что-то. Вот, на самом деле мы сейчас в начале пути по поисковой оптимизации, используем, причем мы поисковую оптимизацию не для того, чтобы нагнать трафик, а для того, чтобы понять, о чем нам писать дальше, причем на какие вещи может быть спрос, например, как платного контента. То есть, вот, допустим, буквально там прошлую неделю я взял, посмотрел, куда переходили люди, отбросил какие-то новостные, явно совершенно невечные вещи, и понял, что нашим читателям очень интересны две темы: это э, криптодурова и, и, и, и, и э, счета за границей иностранные. Ну, вряд ли мы будем писать платный контент для, ну, про, про Дурова и криптовалюты, но, значит, скорее всего мы попробуем что-то сделать с иностранными счетами. Будет ли это в формате инструкции, что с ними делать или еще в каком-то формате, это предстоит вызнать. Для этого, кстати, если кому-то интересно, мы используем, ну как мы, да, я используем в search консоли Google прекрасный инструмент ранжирования по CTR. -у. Не по количеству запросов и просмотров, а по CTR. -у. Предполагается, что человек знает, куда он заходит, он задает какие-то там, ну, более-менее осознанные вопросы в рамках кластера запросов. И если он... Если Ответ, который ему выдан, показывает высокий CTR, если он спрашивает, допустим, что мне делать с иностранным капиталом за рубежом, и оказывается, что каждый третий, допустим, из тех, кто запрашивает этот запрос, переходит то это значит, что, наверное, у нас это как-то интересно выглядит, этот снипет и так далее, можно по подумать в том направлении, а как добавить туда ценность. То есть это вот такая пока штука, она не очень технологичная, конечно, ее надо делать более технологичной. Инструменты мы сейчас используем, да господи, самый... у нас два инструмента, в основном одна это аналитика по рассылке, в том числе для понимания, как что растет и там, почему оно стреляет, почему не стреляет. дашборд недавно запустили самописный и плюс аналитика MailChimp. А вторая история – это я очень люблю расставлять события в Google Analytics. И если что-то интересует, то я очень всегда стараюсь это как-то с этим разобраться, это важная история, потому что не всегда понятно, что именно зашло. Да? Вот в воронке там, самые посещаемые могут быть не самыми очевидными, иногда ты видишь, что это просто какие-то странные люди, там, ну, то есть много всяких каких-то вещей, И главное, что события позволяют принять решение не оборачиваясь на, на какие-то эфемерные вещи. Потому что, может быть, тебе просто повезло и пришла куча народу. А может быть, вот была прекрасная история, ну как прекрасная, она ужасная, помните, убили э, журналистов в Центрально-Африканской республике. Вот, э, и в тот момент я э, запостил на Reddit э, наш английский материал, посвященный этому. И через э, примерно... 5 бессонных часов, он оказался на первом месте на главной странице Reddit. Вот впервые в моей жизни, я думаю, в жизни Белла вообще. Вот, значит, мы сначала испугались, что повалится сайт. Нет, сайт не повалился, уже прошла та эпоха, когда они валятся от нагрузки, ну там много кэшей. Вот, но мы не знали двух вещей. Во-первых, Reddit они просто очень любят прочитать и уйти. Ну, они внутри своего приложения сидят, там сейчас они с мобильника Reddit очень это, большой и никогда не подписываются на рассылку. Но что еще самое важное, мы узнали, что у нас не работает форма подписки на рассылку. К нам пришло 100 тысяч человек, подписалось 10. Вот, с тех пор, каждая пятница, значит, я пытаюсь снова повторить этот рекорд уже, чтобы хотя бы посмотреть, как и что произойдет. При том, что, конечно, английский, англоязычный рынок, он там в десятки раз больше, и за ним надо очень тщательно следить. Вот, ну, как мог, ответил. Спасибо. И десертный вопрос я попрошу вывести на экран. А, да, он может показаться фамильярным, но, на самом деле, в нем глубокий белорусский контекст. За всех Александра давайте не будем отвечать, но, по крайней мере, по медиа, Саш, скажи. Ну как, есть же прекрасный этот, не помню, кто из олигархов говорил, день из олигархов или это был Медведев. Денег нет, деньги будут. Не, не, не, это, это, а еще было вот именно вот такое. Не помню, кто сказал. Значит, то ли Гусинский, ну неважно. Ну слушайте, да, по-моему, в том же профайле Инк написано, что лично мы, да, вот планово убыточны. И, это, и если мы такими останемся, то это будет, конечно, славная охота, но мы не хотим такими оставаться. Мы хотим построить бизнес и прям вот бизнес-бизнес, да, вот доказать концепцию, что можно построить бизнес, там, не прогнувшись ни под кого, ничего такого не сделав, не зашкварившись и так далее. Значит, это раз. Номер два. Деньги явно все меньше в рекламе. Потому что начинается огромное количество, появляется гигантское количество инструментов, которые позволяют привлекать людей, минуя медиаплощадки. Ну, там начиная с того, что все-таки менеджеры, работавшие форвард-менеджерами, значит, в агентствах наконец-то выучили диджитал и стали уметь составлять какую-то рекламу в Фейсбуке. Значит, а кстати, многие медийчески до сих пор нет. Вот, значит, и заканчивая тем, что, допустим, такие же ребята, как Яндекс.Дзен, очень активно теперь продают свой трафик тем, кто захочет заплатить. Здесь медиа уходит из, вообще из цепочки. Ну, это, есть для, это есть в Дзене, это есть в программе для авторов ВКонтакте, которые фактически там делают огромную нативную биржу, да, и никаких СМИ там нет. Поэтому я думаю, что деньги в человеческих отношениях, в создании ценности, которые очень по-разному да, может появляться для каждого медиа, она будет индивидуальной, к сожалению. Но вот я очень верю, например, в какие-то вещи, как бы сказать, очень неожиданные, да, очень прикольные какие-то. Вот, например, я совсем не целевая аудитория, но с таким удовольствием подписался на календарь, платно подписался на календарь за Scheme. Там за 2 или 3 доллара тебе делают календарь, и этот календарь, он состоит из прекрасных совершенно подводок, что сегодня за день или какое будет важное событие, почему то об этом должен, вернее, должна там женская уставная аудитория, значит, знать, вот тебе ссылочка в описании события, там и так далее, и тому подобное, это вообще огонь. И это не занятый абсолютно рынок. Вот, как только ты начинаешь к человеку относиться, как только ты проникаешь в календарь человека, очень многое меняется, вот. и ты становишься, правда, еще больше сервисом, вот. я верю, например, в рынок подкастов, но не так, как у него верят все остальные, Рынок подкастов западного толка – это такой весь себя сторителлинг и возрождение радио Вот в деньги там я не верю Потому что сейчас очень низкими темпами они растут на западе Каждый раз они выглядят очень круто Вот смотрите, как мы забабахали вот это Но не приносят денег Я верю в рынок подкастов китайского образца Платные подкасты, которые дают тебе толчок в карьере, образовании, в информировании и так далее. Есть прекрасная статья, там написано, что вот этот рынок в Китае составляет 7 миллиардов долларов. Для сравнения, рынок американских подкастов, по-моему, дорос до 400 миллионов или около того. Вот. Так что, и главное, китайцы, китайцы все-таки со сравнительно низким их уровнем жизни платят в месяц за такие подкасты по 29 долларов. Как только, как только тебя прижимает, как только ты, а, ну да, у нас нефть. Как только ты <смех>, должен работать, чтобы выжить, ты начинаешь карабкаться по социальному лифту, а у тебя тебе некогда читать, тебе некогда писать, и ты через уши потребляешь учебники важных каких-то людей, анализ событий и так далее, это ждет своего первооткрывателя. У нас есть э, Арзамас, но он такой, э, ну, такой, такой весь. Вот, но <смех> очень благонравный, но в общем без этого можно обойтись, хотя когда ты послушаешь несколько, ты не понимаешь, как ты без этого обходился. Вот, и, но, но там вот это даже момент получения новых знаний, он вообще бесценен, и он может монетизироваться. Я, например, слушаю... Когда ездил, ну вот каждую неделю я езжу к нам в офис на общее собрание, вот, и... Слушаю, когда выходит новый курс Арзамасы, я прекрасно помню. Буквально на каком шаге я узнал, как там восстанавливали мастера и Маргариту, как еще что-то. Это прям что-то мое личное со мной навсегда, где я получил знания от важного человека. Вот, Ну, это прямо, знаете, ощущение, последнее я скажу, ощущение, как Селлинджер писал, что в в этом как его в, в, воржи, короче, да. Значит, что хороший писатель – это тот, кому ты хочешь позвонить по телефону. вот, И хороший медиапродукт, подписной, это тот, который оставляет у тебя такое ощущение, которое ты не можешь воспроизвести другими способами. Поэтому там… Петю Мироненко так любит, поэтому Арзамас все такие, да, там секретные рукопожатия слушателей Арзамаса какой-нибудь, да, вот, поэтому все сбиваются в сообщество. Так что я думаю, что деньги вот в этом конце, его невозможно э, воссоздать механически, вот. Ну и э, для медиа это, наверное, единственная вещь, потому что все остальное отберут платформы, и, ну, очень скоро. Спасибо большое. Итак, медиатех. Медиатех это и каналы, это и непрерывный анализ цифр, это и финансовые потоки, но в первую очередь, наверное, это такой специальный... То, что в английском языке выражается емким словом «mindset». Да? И вот с человеком, у которого такой иномедиа-технологичный «mindset», мы сегодня и пообщались. Давайте скажем спасибо большое Александру Амзину. Пожалуйста. Человеку, который встал сегодня в 4 утра, и отпустим его на следующую деловую встречу.